Ну давай, ну давай, о, всем привет, сегодня мы будем гирать чтобы... и мы начинаем, потому все, мы начинаем. Идем, всем ответов, как я против вашей точке. Понял, выдвигаемся. Нам надо поторопиться. Люди Баркова сегодня перевозят газ. Каковы шансы, что мы наткнемся на генерала Баркова? Русского генерала тут. Пс, осторожно. Да, наверх! Я слышал! загребнем. Слышу двух. Ищут нас. Два наемника, без формы. Значит, можно их снять. Чисто. Понял. Вставайте не гребне, давайте осмотримся. Синий Викинг 5, я Эхо 3 -1. Прошу поддержки. Ждите подтверждения цели. Понял вас, 3-1. Викинг ожидает. Разведаю местность. Убедимся, что там нет расти. Через главные ворота заезжает машина. Вижу один грузовик. Газ повезет. поехал проверь железную дорогу патрульная машина наемники охрана разрешенные цели российских военных там нет с авиацию синий викинг 5 я 3 31 Солдаты на открытом пространстве. Южные ворота. Разрешаю атаку. Понял вас. 3-1. Цель захвачена. Атакую через 5 секунд. 5 секунд. Эхо 3-1. Цель поражена. Викинг уходит на базу. Доброй охоты. Спасибо большое, Викинг. Дальше мы сами. Внимание! Солдаты противника. Их много. На Найдите пропавших! Остальные охраняйте груз! Подожди, пусть подойдут. Найдите реплики, иначе генерал упьет нас. Расстрелодочиться! Если что увидите, стреляйте! Варим Чисто, вперед. Кажется, кто-то играл с огнем. А нечего было химиката распространять. Пожалуйста! Помогите! Все правильно сделано. У них рация и оружие. Осторожно, огонь! Внутри враги! Я не могу. Иду к тебе. И руну как я идт к тебе? Элемента неожиданности у нас нет, парни. Так что глядите в оба. Войны и двери Пойдемте Чекубу, заходим слепую. Он укрепился, нужно подав... Есть подавление, заходи с боку и снимай его. Прорываемся, надо захватить газ, пока они его не увезли. Увеличить, тогда вы за это реактивны! Нужен противник! Враг после здания! Дави этот пулемет! Двигайтесь, когда он не стреляет! Да, да, да. Пулеметчик Молодец. убит! Молодец! Молодец. О -о -о -о. Там один увез! Убит... Вижу, Сэр! Быстро! Вижу врагов! Они уходят к складу! Сходи! Сходи, сходи, сходи. А, вижу их! Чисто! Там должен быть газ! Если мы не опоздали! Чисто! Чисто! Чисто! Чисто. Внутри могут быть химикаты. Надеть маски. Начали. Они свет отключили. Включаем фонари. Со мной. Темно, хоть глаз выколи. Тот, кто вырубил свет, еще Черт, вы это видели? Найди его. Контакт! Yeah, <стрел> <стрел> <стрел> вот он! <стрел> Всё чисто! Давайте включим свет и найдем этот газ. Вот, а вот и свет. Есть электричество. Эй! У нас проблема. Это русские солдаты. Спецназ. Хранитель, я 3.1. Наемники Баркова, российский спецназ. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. Ответ отрицательный. Командование требует выполнить задачу. У нас нет выбора. Убедись, что это то, что нужно, и мы подготовим машины к выезду. Джекпот. Вижу газ. 3-1, принято. Загружайтесь и возвращайтесь на базу.